Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас в студии профессор Казанского федерального университета, литературовед Лия Ефимовна Бушканец. И мы снова разговариваем об альма-матер. Лия Ефимовна, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что Казанский университет вошел в вашу жизнь еще в детстве. Да, у нас э, вся семья связана с Казанским университетом. И э, когда-то, э, еще в тридцатые годы, мой отец был школьником, но тогда уже увлекся э, историей университета, и занимался э, историей пребывания студента Толстого в Казанском университете. И э, нашел первые архивные документы, когда был десятиклассником. Принес их в том числе в Казанский университет, они были опубликованы. А потом в 40 году он поступил в Казанский университет, в 1939 был возобновлен исторический факультет при Казанском университете, а в 1940 году открыли филологическое отделение. И вот когда-то совсем давно, в 1804 и 1805 годах, первым студентом Казанского университета был Оксаков. Когда первый список составили, то на торжественном акте, поскольку фамилия Оксакова начиналась на А, вот прочитали, и Оксаков был первым казанским студентом. А когда возобновили филфак, вернее, филологическое отделение при историческом факультете, и тогда сделали историко-филологическое направление, то первой была фамилия моего отца, потому что у него был золотой аттестат, как это тогда называли, и, соответственно, его зачислили первым. И вот он, я этим горжусь, и папа этим гордился, был первым студентом, филологом возобновленного вот, филологического отделения университета. Ну, девочка Лия росла... Мне так кажется, да, я, наверное, mm -hmm. права, в особенной какой-то интеллектуальной среде. И вхожи в ваш дом были многие казанские профессора, профессора Казанского университета. Мне кажется, атмосфера была не особенной, а просто, с моей точки зрения, обычная атмосфера, потому что mm -hmm. интеллигенция жила очень просто, и у нас была обычная двухкомнатная хрущевка, а у меня была моя часть комнаты, и в этой же комнате был папин стол, и папина библиотека. Книги были просто везде. И поэтому я помню, что когда я засыпала, еще маленькая совсем, то я видела спину папы, который сидел за письменным столом и писал какую-то статью. И жили мы достаточно скромно, но единственное, на что тратились деньги, всегда на путешествия. Каждое лето мы ездили тогда по Советскому Союзу, и, конечно, на книге их было так много, что их просто негде было поставить. Но, впрочем, и сейчас у меня дома то же самое, книги только с потолка не падают. Вот. Но в наш дом, конечно, были вхожи многие, и папа дружил практически со всеми казанскими гуманитариями, профессорами, особенно с Григорием Аучем Вульсоном. Они подружились еще в школе, где был литературный кружок. И продружили... Получается, по-моему, 60 лет они дружили. Вот 55 лет дружбы они успели отметить, а 60, ну, почти 60 они лет дружили. И после папиной смерти Вольфсон э, продолжал меня курировать Каждый вечер они созванивались в 7 часов вечера. Все уже знали, члены кафедры, друзья, что в это время звонить нельзя. С 7 до 8 они обсуждали э, науку, статьи, книги, события в казанской жизни. И после папины смерти Григорий Науч каждый вечер в 7 вечера продолжал нам звонить и мне звонить. И всегда спрашивал, как движется диссертация, какие прошли лекции журил, воспитывал, иногда шутил, смеялся, ну и так далее. То есть традиция продолжалась. Ну, вот Ефим Григорьевич Бушканец, в общем, очень известная личность, особенно, скажем, вот для историков Казани, для литературоведов, для краеведов. И говорят, что его расположение было очень сложно добиться, то есть он очень... Достаточно на ну, был э, требователен вообще к своим подопечным. Ну, вот скажите, для вас э, он был кем? Э, наставником, мудрым учителем или всепрощающим ну, покровителем? Там, или просто другом? Все вместе. Когда я была совсем маленькая, э, то, конечно, покровителем. То есть у меня э, до сих пор сохранилось ощущение абсолютной защищенности и папин портрет висит над моим рабочим столом, он всегда рядом со мной. Потом он был, прежде всего, другом. Я очень хорошо помню, что по вечерам он мне говорил, пойдем погуляем. И мы ходили по городу, он рассказывал о городе, рассказывал какие-нибудь истории из своей жизни. Или мы разговаривали о литературе, но эти разговоры, это вообще лучшее, что в моей жизни было. А потом он стал главным учителем, потому что я, когда написала первую курсовую работу, я ее показала не своему научному руководителю, Валерию Николаевичу Коновалову, а папе. Он ее растерзал так, я рыдала всю ночь. Кошмар. Ну а что это за история с сборником сказок, с автографом автора Вениамина Каверина, очень известного писателя советского времени? Вениамин Каверин решил, что э, ему нужно написать роман, связанный с Казанью. В его руки э, попал, э, попалась пачка писем, автором одним из авторов этой, переписки, авторов этой переписки был человек, очень известный математик, который когда-то в юности жил в Казани, был студентом Казанского университета. И эту пачку писем, обращенных к художнице, которая эмигрировала, уехала из России после революции, он подарил Каверину в одном из санаториев. Эту историю Каверин рассказал в своих очерках, она достаточно широко известна. И Каверин очень долго думал, стоит э, писать роман на этой основе. Он вообще всегда обращался к документальной литературе. У него все романы э, на документальной основе. И э, тогда он посоветовался с очень известным литературоведом. Был такой Елиан Григорьевич Оксман, э, который был репрессирован. Потом его отправили в Саратов. И Оксман, когда был профессором Саратовского университета, э, он был в Поволжье широко известен. И папа к нему несколько раз обращался, за помощью они были знакомы. Поэтому Оксман отправил Каверина в Казань, именно Ефиму Ильгоревичу Бушканцу. Каверин не собирался а, даже приезжать сначала. Ему казалось, что это очень неинтересно и город скучный, и что же там можно такого найти. В конце концов, он приехал. А, его здесь встречали папа, и познакомил его а, отец. А, тогда это был заведующим отделом редких книг и рукописей Арестов. Тоже потрясающий знато города. Mm -hmm. И вот они водили его по архивам, по городу, показывали материалы, которые в Казанском университете сохранились. И Каверин был в восторге. И вот одна из его лучших книг, он сам говорил об этом, это как раз книга, связанная с Казанью, перед зеркалом, построенная mm -hmm. на переписке студента Казанского университета mm -hmm. и молодой начинающей mm -hmm. художницы. И долгое время было неизвестно, кто был прототипом этой книги. И Каверин раскрыл этот прототип, письме к моему отцу. Долгое время эти письма хранились у нас в архиве, а три года назад я их передала в музей литературы 20 века. Это целый писательский дом, там жили и Каверин, и Зощенко, и кто только не. В Петербурге есть такой замечательный музей. И я публиковала статью, потому что стало известно, что это студент Казанского университета Бессонов. И действительно, очень многие писали о нем, что это будущий Лобачевский, что это гениальный совершенно человек. Но гениальность его не раскрылась, но талантливым математиком и профессором он действительно стал. Илья а вот скажите, вообще, какие важные, на ваш взгляд, черты вы унаследовали все-таки от родителей? Вот стали литературоведом так же, как вот был ваш отец. Mm -hmm. А вот именно человеческие, какие качества вы унаследовали от родителей? Но если начать с папы, то, наверное... Э желание вдохновлять людей на что-то. Uh -huh. То есть папа любил э, уговаривать всех людей, которые его окружали, писать диссертации. Uh -huh. И я поймала себя недавно на том, что я тоже всех ловлю, uh -huh. своих учеников, uh -huh. и говорю, давайте вы будете писать диссертацию. Uh -huh. Причем не обязательно я буду руководителем. Нет, совершенно. Но мне очень хочется, чтобы все чего-то делали вокруг, и uh -huh. э, делали там литератургические открытия, лингвистические, uh -huh. какие угодно, и чего-то в жизни добивались. А от мамы Мама э, преподавала всю жизнь иностранный язык. И преподавала его в пединституте тогда, потому что этого направления в университете у нас не было. Она и закончила педагогический институт, и там преподавала. Мама была всегда очень элегантной, красивой женщиной. И я хорошо помню, что каждому 1 сентября надо было обязательно купить, в советское время это было очень сложно, купить какие-то э, новые платья, новые костюмы, чтобы появиться на кафедре. И студенты э, до сих пор вспоминают ее, э, когда она была преподавателем, она уже сейчас не работает, именно как удивительно красивую, элегантную, ироничную э, женщину и строгого преподавателя. Она mm -hmm. всегда говорила, э, сначала выучите язык, а потом будете добиваться или там, жаловаться или mm -hmm. возмущаться и так далее. Выучите язык, тогда будете иметь право судить. И я тоже считаю, что студент должен прежде всего хорошо учиться. Mm -hmm. Ну, хорошо. Я вот недавно прочитала такую вещь, что, оказывается, ваш отец, uh -huh. сегодня мы, я считаю, закономерно много внимания уделяем uh -huh. его личности, имеет отношение к созданию музея истории Казанского университета. Uh -huh. Это правда? Правда. Ну, во-первых, со Стеллой Владимировной Писаревой он был знаком со студенческих лет, когда он вернулся после фронта его долго не отпускали, и э, он просто добился того, что ему разрешили вернуться и возобновить учебу уже в августе 1945 -го года. Ему все время предлагали остаться в действующей армии. То э, тогда вот он познакомился и со Стеллой Владимировной, и э, первое его такое серьезное э, архивное открытие было связано с тем, что он зашел в помещение, из которого только что перевезли архив университета в какое-то другое здание. Нагнулся, посмотрел, валяются какие-то бумаги, поднял и обнаружил прошение одного из студентов с просьбой отчислить его из числа студентов Казанского университета. И вот декабрь 1887 года. Поднимает второе и обнаруживает прошение Ульянова. Но это волшебный случай какой-то. Да. да. Представляете, сороковые 40 40-е годы автограф Ленина найти, это вообще было что-то совершенно фантастическое. Тогда он прибежал в университет, попросил Стеллу Владимировну стать свидетелем этого события, вызвал ее с лекции. И была отправлена телеграмма в Москву, и потом вот эти документы были обнародованы. Поэтому э, еще тоже, когда он был студентом университета, вот как раз в те годы, он написал статью э, в Ленинце. Я не помню, как тогда называлась наша газета. Газета Ленин. Э, вот уже ленин да, была, Ленинце. да, потому что сначала она называлась как-то по-другому, потом Казанский университет, угу. а теперь вот уже... Другие все названия пошли. И э, тогда он нап написал статью, что Казанскому университету необходим свой собственный музей. Но идея эта осуществилась спустя только десятилетия. Mm -hmm. Интересно. Ну вот э, вы э, были студенткой Казанского федерального университета в 80-е годы, 80 да. годы. Какой он был филфак вообще? Такой же девичий, как сегодня? Конечно. Вот опять, если вспомнить папу, то э, он всегда говорил, до войны э, филфаки были всегда мужскими. И вообще да я совершенно что? согласна, Трудно что поверить. лучшие филологи – это, конечно, мужчины. И самые великие mm -hmm. филологи – это всегда мужчины. Может быть, э, ну, я сама дама, и м -м, не очень хорошо, что э, так хотелось бы, чтобы мы, женщины, тоже были замечательными филологами, mm -hmm. но все-таки э, все равно э, филологини... Немножко идут вслед. Нужно быть, чтобы быть хорошим ученым, нужно быть очень смелым человеком. А смелость – это черта мужчин, конечно. Uh -huh. Но когда а, после войны а, его друзья вернулись на этот курс, оказалось, что вернулось три человека с курса. Все остальные погибли на фронте. И после этого, конечно, филологические факультеты стали женскими. Uh -huh. а, хорошо это или плохо сейчас уже... Невозможно сказать, потому что это вот только так и никак иначе. Но mm -hmm. очень бы хотелось, чтобы мальчиков было больше. Вот в 90-е годы у нас было очень много студентов-мальчиков. В каждой группе процентов 40. Было потрясающе интересно работать. Mm -hmm. Ну вот лит литературовеческий семинар у вас вел Коновалов, mm -hmm. Валерий Николаевич. А еще каких учителей вы можете назвать, которые действительно вот, оказали на вас влияние, и вообще вы с благодарностью вспоминаете по сей день? Кого? Из наших преподавателей филологических, э, ну, все равно я еще раз хочу назвать Валерия Николаевича uh -huh. Коновалова. Он вел у нас э, так называемый спецсеминар, когда мы читали доклады, их обсуждали. Второй, третий, четвертый курс. Сейчас такой формы работы у нас со студентами нет, а тогда это было очень интересно. И э, я еще ходила на такой же семинар, специально, э, просто по собственной инициативе, Григория Намочеву Вольфсону, чтобы и филологические семинары, и исторические mm -hmm. послушать. Интересно. Это удивительная возможность э, писать доклады, их обсуждать, обсуждать в своей студенческой среде. Это возможность потрясающего научного роста. Мы сейчас наших студентов этого просто лишили. Еще у нас был Вячеслав Николаевич Арестов, э, который э, был блестящим знатоком Достоевского. Еще у нас была Любовь Ивана Савельева, которая закончила институт философии и литературы, тот самый знаменитый Ифли, который потом был разгромлен, и она училась у Рацига, и она нам рассказывала о том, как она училась у Рацига. У нее были удивительные лекции тем, что они казались очень простыми, но когда я, желая показать себя, решила на первом курсе, что я пойду в библиотеку, выпишу всю научную литературу, принесла домой вот эти пачки, думаю, сейчас я дополню лекции, оказалось, что дополнить эти лекции невозможно, что там все есть. Хотя они кажутся очень легкими, на первый взгляд простыми, понятными, но сказать больше, чем говорил Любовь Ивановна, а лекции ее отшлифовались просто за десятилетия, оказалось невозможно. Она еще была очень артистична, да. насколько я помню, Да. тоже начитала. Да, вы являетесь членом Чеховской комиссии mm -hmm. при Российской академии наук. Угу. И э, ваша научная работа связана с личностью этого очень интересного писателя. Э, в частности, в центре вашего внимания вот очень интересный такой аспект, как э, литературная репутация. Да? Угу. Вот скажите, пожалуйста, кого бы вы из нынешних писателей назвали и могли бы сказать, что у него хорошая литературная репутация? Вы такой сложный вопрос задали. Это невозможно сказать, что такое хорошая или плохая литературная репутация. Вот если вернуться к Чехову, то а, у нас сейчас совершенно мифологизированный его образ. А, такого а, человека абсолютно правильного. Да. И а, школьники обычно его представляют себе по портретам в кабинетах литературы. Такой благообразный Пожилой человек, хотя Чехов, когда он умер, был в 44 года, но он был, конечно, очень больным человеком, с палочкой, с пенсне. И тот образ, который сложился а, у людей, это образ человека абсолютно правильного, идеального. Дескать, Чехов отвечал на каждое письмо, которое он получал. А, Чехов был образцом а, нравственности и так далее, и так далее. Чехов любил немножко выпить. Это называлось «Приложиться к мутному источнику». Чехов э, любил дам. И дамы любили его э, в его гостиничном номере, когда он приезжал в Москву. Знакомые неизменно обнаруживали, э, сидящую на диване, какую-нибудь красивую, э, очаровательную московскую даму, известную либо балерину, либо актрису. И он был очень резким, неожиданным человеком. Он был очень смелым человеком. Он любил нарушать этикет. Э, он любил эпатировать других людей. Но со временем все эти черты отселись, и остался такой идеальный образ. Да. Мне кажется, что писатель должен быть, прежде всего, смелым человеком. Вот Чехов всегда об этом говорил. Потому что, если нет смелости, то никогда ничего нового в жизни не сделаешь. Не обязательно быть хорошим человеком. Если писатель будет хорошим человеком, он никогда не докажет своей правоты и никогда не напишет то, что нужно. Если бы Достоевский, Толстой, Чехов и все остальные старались быть хорошими для всех, они бы никогда ничего не добились. Потому что им нужно всех отодвинуть в сторону и написать тот роман или тот рассказ, который они должны в этой жизни написать. Поэтому пусть писатели делают, что хотят, а мы потом будем судить их по тем результатам, которые у них получились. Спасибо. Но вот э, есть мнение, что нынешняя молодежь, сегодняшняя молодежь она предпочитает книгам, социальные сети и интернет. Вот как вы считаете, в ближайшее время вообще может измениться ситуация к лучшему. И вообще есть у вас ну, какие-то мысли по поводу того, как возродить любовь к чтению? Но ну, интернет, конечно серьезно повлиял на то, что происходит. И не только интернет. Мне кажется, что гораздо больше на происходящее повлияла нынешняя система образования а, среднего образования, то, что происходит в школах. А, учителя лишены а, свободы общения с учениками. Они ограничены ЕГЭ, требованиями этого самого ЕГЭ. Они ограничены очень жесткими программами, проверками, кучей бумаг, которые они должны писать. И в результате а, наши дети лишаются возможности научиться говорить, высказывать свои мысли. ЕГЭ ведь стало вещью абсолютно правильной. Когда его создавали, там была здравая мысль. Ну, например, ЕГЭ по русскому языку давался текст, и можно было с ним поспорить. Можно было сказать, я согласен, я не согласен со сложившейся ситуацией. Мне, э, мне нравится то, что сказал писатель или публицист, или не нравится. Сейчас ничего подобного. Все очень осторожненько. И я даже своим знакомым детям говорю, всегда соглашайтесь, я согласен с позицией автора. Вы можете думать в это время все, что хотите. Но ЕГЭ вы должны написать правильно. Вот эта ситуация э, какого-то всеобщего страха, э, страха, который проник в школу, страх учителей перед проверкой, перед ЕГЭ, перед результатами, приводит к тому, что дети сначала привыкают к тому, что мы пишем одно, говорим совершенно другое, а потом вообще приучаются ничего не говорить и ничего не думать. И в результате они приходят к нам, и мы это очень хорошо все чувствуем. И филологи в первую очередь, потому что на первом курсе дети плохо говорят, они уже не дети, они уже студенты. Они плохо говорят, они боятся высказывать свою позицию, и они не умеют анализировать текст. А ваши студенты вообще? Ну, я понимаю, что учебные программы составлены так, что они должны много читать. Они читают много? Кто как. как есть как. такие, которые много читают, есть те, которые пытаются выкрутиться за счет краткого содержания в mm -hmm. интернете, но, в общем, действительно дети читать не привыкли. И произошла еще одна жуткая ситуация. Люди вот в результате вот той системы образования, которая сложилась в школе, они потеряли дар воображения, обезумение а домыслить то, что стоит за текстом, а, невозможно читать, читать неинтересно. А, что стоит за словом, что стоит за этим предложением, что стоит за этой книгой. И а, зрительные виды искусства, и то, что у нас есть интернет, это все приводит к тому, что люди начинают понимать текст слишком буквально. Они а, потеряли возможность представить себе, самим дорисовать эту картинку. И самое страшное, а наши школьники, наши студенты вот это как раз результат. Они не чувствуют комического. Вот отсутствие воображения, которое сказать, должно быть у человека, который читает, он должен плакать, он должен смеяться над этим текстом. Эмоции. Эмоции должны быть. Да. А они не видят, что в этом тексте такого, что может эту эмоцию вызвать. Со слезами еще куда ни шло. Тут еще что-то срабатывает. Комического не видит никто. Вот это катастрофа. Потому что, когда теряется чувство юмора, по-моему, это уже последняя стадия. Ну хорошо, Лея Фимовна, а вот я знаю, что вы присутствуете и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. Скажите вам лично, что это дает? В ВКонтакт э, я пришла раньше, лет 6-7 тому назад. И я помню первую ночь, когда я зарегистрировалась в ВКонтакте. И я стала ходить по страничкам студентов, прежде всего, своих знакомых. И когда я в 4 часа это закончила, я обнаружила, что, во-первых, ночь прошла, я не, даже этого не заметила, во-вторых, я была в состоянии ужаса. Я видела студента на занятии, э, очаровательную девушку. Я обнаружила ВКонтакте такое, причем она открыта на стене, что э, я в потрясение пришла э, на занятие вот на следующий день и сказала, дорогие мои, я теперь тоже ВКонтакте, пожалуйста, следите ВКонтакте за своей речью. Многие поудаляли свои контакты в ту же ночь, вернее, в тот же день вечером, но потом восстановились, но зная, что и преподаватели их читают, они думали, что этого никогда не бывает, они уже были осторожнее, или, по крайней мере, некоторые удалили меня из фейсбук а это немножко другое дело там больше взрослых там интереснее профессиональные сообщества и я там общаюсь со своими друзьями филологами по всему миру поэтому это способ прежде всего профессионального общения можно знать где какие конференции проходят, где какие книги выходят там можно обменяться впечатлениями о путешествиях и там можно обсудить многие проблемы образования Поэтому для меня это, в общем, такая серьезная форма общения и э, возможность последить, что где происходит. Когда моя дочь была три месяца на стажировке в Венеции, в Венецианском университете Кафоскари, я поставила себе Фейсбук в плане приоритета новости с Кафоскари. И теперь я знаю, как работают другие университеты. Это очень полезно, потому что какие-то идеи я начала применять вот в своей собственной работе. Можно еще добавить, что Facebook, наверное... Вам помогает общаться с однокурсниками большими, да? Не только с однокурсниками, потому что одногруппники практически всем мы в живом общении. Uh -huh. Но недавно в Фейсбуке я нашла свою одноклассницу, которая уехала в Бразилию. Без этого мы бы, конечно, uh -huh. друг друга не нашли. Uh -huh. А с одногруппниками мы общаемся в жизни. У нас была замечательная группа, мы отмечали и экваторы, и проводили какие-то литературные викторины. У нас еще было 7 ГДРовок. Мы с ними, кстати, через Фейсбук uh -huh. как раз и общаемся. И mm -hmm. э, мы общаемся с ними, прежде всего, вот с mm -hmm. одногруппницами вживую, потому что большая часть из них осталась в Казани. Мы встречаемся раза два в год обязательно. Мы Вместе mm -hmm. ходим на концерты, придумываем себе разные развлечения. Это мои лучшие друзья. Mm -hmm. Ну, здорово. Лия Ефимовна, вот э, я знаю, что вы ведете очень насыщенную жизнь. Э, Лига женщин Казанского mm -hmm. федерального mm -hmm. университета. Ежегодная конференция имени Толстого, угу. да, посвященная Толстому. Затем чеховские дела. Да, вы член чеховского совета, да? комиссии. Да. Вот. Кроме того, детский университет. Я знаю, что вы там как бы ведете занятия. Университет третьего возраста. А еще э, есть какие-то увлечения путешествиями, рукоделием, да? Э, любовь к итальянскому языку, которая, видимо, вас подвигла изучить этот язык, да. Да? Вот интересно, как вы вообще все успеваете? Ведь и нагрузка очень большая, еще заведуете кафедрой. Как вы успеваете? Честно могу сказать, падают усталости. Вспомним опять Григория Научи Вольфсона. У него была любимая мысль. Он говорил, женщина должна спать 8 часов. Mm -hmm. И у него было дальше продолжение. Иначе она плохой преподаватель, иначе она плохая жена, иначе она плохой лектор, иначе она плохая любовница, иначе она плохой друг. Ну, дальше по ситуации уже mm -hmm. шли продолжения, иначе она плохой студент. Это, конечно, катастрофа, потому что э, с нашей вообще большой нагрузкой в университете единственный способ что-то успеть сделать, это за счет сна. Но мне кажется, что официально на уровне руководства нужно издать указ, но пусть только, не только женщины, но и все мужчины, работающие в университете, все должны спать по 8 часов для того, чтобы рабочий день был продуктивным. Mm -hmm. Ну вот э вашему отцу приписывают такие слова, что жить надо, ощущая перспективу. У вас есть какая-то формула, которой вы могли бы поделиться ну, с будущими и настоящими студентами? Именно жизненная формула. Да. Когда-то, вот когда мы путешествовали еще с родителями, я была совсем маленькая, мне было 6 лет, мы были в Сочи. И тогда вдруг стали повторять фильм, который Советский Союз время получил от Америки в годы войны в качестве гуманитарной помощи. Это был замечательный мюзикл «Звуки музыки». Один раз я сходила на этот фильм, он меня совершенно покорил. Там была музыка Роджерса, потом замечательные пейзажи Зальцбурга. Потом мне удалось попасть, и я смотрела через дырочку в заборе. В результате этот фильм я смотрела в детстве раз 9. И там героиня говорит такую фразу. «Если Бог закрыл для тебя дверь, значит, он где-то открыл для тебя форточку». Вот, пожалуй, это самое главное, что в жизни случается. Иногда кажется, что все, никакого выхода нет. А на самом деле жизнь выруливает и поворачивает так... Как-то никогда бы вообще не догадался, что это могло бы произойти. И бывает такое, что э, вдруг от например, от Чехова я повернулась сейчас больше к Толстому. Неожиданно появляются э, друзья. И вот недавно в моей жизни появился новый друг, или вернее новая подруга, но скорее это вот такой друг, э, кинорежиссер э, Галина Михайловна Евтушенко. Я никогда не думала, что я буду вообще связана с кино. А теперь... Я увлечена этим кино, и э, мне бы очень хотелось, чтобы мы сняли фильм о Толстом в Казанском университете, и мне хочется писать сценарий, и я консультировала ее немного в связи с фильмом о Чехове в Мелехове, и моя жизнь вдруг повернулась к кино, и, я повторю, никогда бы в жизни об этом не подумала. То есть такие интересные вещи случаются в этой жизни, форточки открываются, ну вот стоит только попробовать это сделать. Лея спасибо вам большое. На этом мы завершаем наш разговор. В студии была Лия Ефимовна Бушканец. До новых встреч на сковородке.